предыдущая серия <толкнула> итак друзья сегодня у нас 11 октября будем сегодня делать план убивает каждого одного зомби большого робота зомби и ману 3 котов железная котейка вы здесь и здесь я да я тут да я здесь уже <связь> Ну что же, согласились вы, когда вы начнете стрелять на зомби-чекенов злых монстров и короля зомби чекина и другой тот самый король зомби вместе с большого робота-зомби, он очень огромный и сильный такой взялся. А здесь тут мама трех котов, она же злодейка, является и супер-босса, и железка такая, мы сможем ее отомстить за убийство, за смертью коржика и компота, и карамелька тоже. Доктор Ливси, он врач и лекарь. Хохотун и убивает все со всех сил монстров и другие, как пираты и зомби чекенов и с пистолетом стреляет. Так далее. Вуди он смелый мальчик, он делает ловушек и пакостей стреляет зомбаков. Я главный герой игры. Игорь он тоже сам Артем 17 кон мой друг. Урарон мой друг раньше он был крутой сам. Вы уже знаете все. Если что-то пойдет не так, Ротвейлер, он знает, что будет делать дальше перед Роболика оружия пуля. <связать> я тут буду стрелять возле там в коробке. Там я буду сидеть возле в той кирпичном блоке. И там тоже буду с тобой здесь маривать. ха ха ха замечательный, ну, кстати, я там с тобой, братан. Я с тобой буду, не бойся. А ты, доктор Ливси, где ты будешь прятаться здесь? Ну, ладно, я там Молодец, ты узнал про, про коров, А мы пока тут будем. Пытается убить нас. Мамаша трёх, готов ваши дети и муж, умерли у вас это из-за Луди Ротвейлера и и Мария и так далее. Что? Мой муж умер. И мои дети умерли. Ох, у меня получит придурки, а. Но я разберусь вообще, именно таких придурочных Луди и Ротвейлер, зараза, такие. Ну, берем зомби всех, ребят. Взять Да разбирайтесь с врагами дураков. Их быть без денег. Взять их только не а да Анна! Какая стрелять быстро. Убейте всех Анна! Анна! Я думаю, справляюсь с зомби, что ли? Ладно, стреляю. Ух, я убил зомби несколько. Ну ладно уж. Зомби уже, походу, сдохли от короля зомби Белизет и Чекена Зомбаков короля. Возможно, наверное. Я бы быстренько убил все за одну минуту. Как бы сложно было. Надеюсь, блин, хоть я выжил сам. Но не проблема была. Сейчас покажу тачку мою. Та-да. А вот она у меня машина. Ух ты, у тебя крутая тачка, молодец, поздравляю тебя. Красивая у тебя машина, прикольная. Мы как раз свалим от зомби всех. Получайте, зомби-идиоты. Да это я и сделал тачку для него. веревку. Молодец Бурару, ну ты стрелок, не мой. ты крутой брат. Да, он молодец, такой стрелок выстрелил туда же прямо в веревку яблочко в точку. Поздравляю тебя Бурару, круто. Смотрите, ребята, вот они злодеи. Будем мстить. Надо что-то делать. Это будет настоящая последняя битва с Чикеной Королем и Зомби Короля и Мама Трех Котов-Злодейка. Люди и и будете настоящие герои чуваки. Но пока отдыхаем, и мы не можем сделать с этой злодеями. Мы подготовим оружие как раз собираемся сражаться и будет играть в битву и Все понятно, да. Будет более тяжелый от боссов. мы потом начнем. Ну, ладно. История начинается. Сейчас Вуди и Ротвейлер пошли вместе со своими верных друзьями и отправляются домой и сейчас 10 октября, и тут 23:10 ночь, и пошли домой спать и стают утром, и делают план зомби. И уехать от Зомбаковых от них удрали всем. И пошли мстить всех, и готовят в атаку оружием и дуэлям. Но прилетают вертолеты, спешат на помощь. И это все пошло на передрягу. Но только другие вертолеты прилетают, и его другие пилоты появляются и снайперов и пилотов, и бандиты злых. И появляются друзья по имени капитан Смоллит и Трилони Трилонии, Джим Хокинс и Джон Сильвер, но оказался больше всего зло. Но только он в вертолете сидит пилотом и его корешами. Но деньги бабосы складывают бандитов, и трех котов армия зомби. Делаем заставку что ли? Но Мария 66К сделает девятую серию. Короче для нас получится вызвать командную кубика называется SCIQ. Она позволяет вызвать SOS антенной на помощь друзьям. Где же пилоты с Владом Борщом и Виталем и капитана Смолета и снайперы тоже Сквайра Трелония и Джима Хокинса? Но кстати, Ротвейлер он бросит кубик в карту и вызывает вертолетах. А тут враги вертолеты с Агалом. Да мы вызовем на вызову брошу. Так у нас есть кубика и бросим тут. Ага, я видел именно кубика, такой есть как у Пацейка было. Непорядок странно же.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 Ну и утром вот нас. Вот, вот, вот ну все, Подожди, сейчас ази-пайди-буз. Щас посмотрю там. Удови ряда. Здорово, Аликосик! Привет, адреситель, привет, <связать> Ah, ah <troubled> <Jessie Mike> Привет, доктор. Здорово, доктор. Здарова, Ликси. Я признаю этот очень боевых звуков, я сильно боюсь. Но вы сделаете что-нибудь, я пока там спрячусь, но сложил свои оружие у дробовика. С кораблями виден. Они целятся в наш флаг. Его надо спустить. Бегу, я тебе говорю, солдат мелкий. Я не знаю, где они. Вперед, И что за фигу? Стреляем быстро. Начинаем. Ой, нас нападают, стреляем. Блин, ты вы офигель, вродик. Отвеля, стреляй в осильное гнездо. Там весит тут. Тут же ребята всех Ребята, надо победить маму трех котов и убить зомбичики на короля. Это было и весело убивать всех. Давай стреляй быстро. Прошу. Ай, ай, блин, даже тоже такой. ай, ай. Че вы меня нападаете? Да мой поле. Эй ты, мама, котов. Лови, зараза, гранату, придурок. Ух, убили все. Так этот робот удирает от нас. Бегом, ребята, садимся в тачку.